Всем привет! Екатерина Кузнецова получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Максима. В социальной сети влюбленные принимают поздравления в связи с помолкой. Не Екатерина уже имеет за плечами опыт первого брака. Актриса была замужем за актером Евгением Брониным, но не смогла простить ему измену. Пара разошлась. С нынешним возлюбленным Максимом артистка встречается уже несколько лет. Познакомились они в Сочи, где молодой человек работал диджеем. Накануне Кузнецова показала снимок, на котором стоит в обнимку с парнем. Ее безымянный палец украшает кольцо с драгоценным камнем. В комментариях тут же стали появляться восторженные поздравления с помолкой. Будущих новобрачных поздравляют друзья поклонники. Некоторые отметили, что изменением семейного положения актриса обязана телеведущему Борису Корчевникову. Ура! Как раз недавно смотрели «Судьба человека», где Борис сказал «Максим, Катя ждет предложение». Поздравляю! Это все программа «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, говорится в комментариях. За время отношений с Максимом артистка полностью изменила свой образ жизни. Они с молодым человеком подолгу живут в теплых экзотических странах. Катя поменяла подход к питанию, став вегетарианкой и полюбила йогу.